Добрый вечер Всем желателям Бесплатной энергетики Было много Видеозаписей о том Как можно сделать гидролизер И превращать Воду в водород Как видите на данной схеме Вот У меня здесь 6 пластин Вот вот они Ведро С водой Герметично запечатано. Здесь у меня две клеймы. Плюс, минус. И выход сюда. В банку. Крупного Пожалуйста. Вот. Выделяется у нас газ. Как видите. Все. Все то Все обычно, как и в интернет роликах. Так. Теперь подойдем к питанию. Вот у нас трансформатор довольно таки не даже можете почувствовать гудение здесь у нас диодный мостик конденсаторы все подключено короче как в интернет роликах в многочисленных интернет роликах должен выделяться водород сейчас мы это испытаем эта система у меня работает уже около часа фактически около часа сейчас мы попробуем какой газ у нас выделяется как видите никакого эффекта